Всем привет! Фотосессия звезды великолепного века Мерием Узерли покорила фанатов со всего мира. Сериальная Хюрем Султан вошла в Новый год в чудесном образе. Беременная вторым ребенком в шикарном платье актриса снялась в яркой фотосессией. 37-летняя Мерим Узерли очаровала своим образом поклонников со всего мира, она позировала немецкому фотографу. Турецко-немецкая актриса не афиширует свою личную жизнь, а второй беременности и знаменитость сообщила только в сентябре. А кто станет счастливым отцом ребенка, до сих пор неизвестно. Сейчас Мирье Музерли воспитывает шестилетнюю дочку Лару от экс-возлюбленного Джана Атиша. Малышка, кстати, тоже присутствовала на фотосессии. Она не с ждет сестричку. К слову, в комментариях можно увидеть пожелания и поздравления от фанатов со всего мира. Мерьем поздравляю даже на русском, желая счастья и здоровья ей и малышке.